Лоли эсминчик, как Чан. Которая может перестрелять любой, в принципе, эсминчик. Но не может перестрелять легкий крейсер. Зато может ее торпедировать, в принципе, потому что у нее есть торпеды хорошие. Которые летят на 15 километров и, в принципе, могут разорвать любой даже тяжелый крейсер одним попаданием. Но на тот же Линлинкор уже не хватает торпеды и, типа там уже пару торпед надо так что из островов уже будет не очень хорошо закидывать те же линкоры торпедами так что-то зато можно какой-нибудь принц Огина закидать торпедами из островов они часто в острова лезут и перестрелять какой-нибудь из которого который возле нее плывет очень на изи в принципе если если они по тебе просто будут мажить мазать да Потому что брони нет. кораба, конечно же, в принципе, открыты. И если что-то влетит сюда, у тебя просто не будет башни. И ты, ну, в принципе, можешь даже очень быстро откиснуть. Ну и да, торпеды, они просто сверху лежат. И весело взорваются, если что-нибудь туда попадет. Так что такое. Перестреливаешь там со скоростью 4 секунды от ПГК. И убегаешь в дымах. Ну, разворачиваешься, откидываешь дымы и убегаешь в острова, но если ты на открытой локации по типу, ну, того же океана, где там просто открытое поле, тебя просто, ну, тебя просто расстреливают э, вообще все. Хотя ты можешь, хотя ну ты легко откидываешь торпеды, которых очень мало. Ты просто откидываешь торпеды, там что-то взрывается один чел, и ну, ты откисаешь, в принципе. Ну, плюс... Один фраг, считай, и. Да, торпеды медленные, так что, ну. Но далекие. А так что там через пару минут я просто плюс один фраг придет. И. На том же линкоре, когда Или иногда Микуми, когда будешь плавать. Ну а так в целом, что сказать. По скорости она медленнее. Тех же американцев, но британцы, по-моему, помедленнее тоже. Uh, да типичная скорость эсминчиков в Японии такая себе так что такое плюсом есть какой хоть какой-то никакой ПВО но <laughs> uh, по идее это по идее это ПВО эсминец и мы должны стрелять из ГК по самолетам но <laughs> uh, кто стреляет из ГК по самолетам я вообще не знаю все полагается на Петровичей, так что такое. Никто не стреляет из ГК по самолетам. На взрывателях вообще ну, никто не стреляет. Ну, такие дела, ребят. Такие дела. Плюс-минус хороший эсминец, но... Ну, не сказать, что отличный. Тот же Моффет, он... Но он выше по БРу, но он, в принципе, перестреливает точно так же, но торпеды короче, но их больше, в принципе, плюс-минус. Так, что такое? Отлетает быстро. Да, очень быстро отлетает, если по нему стреляет. Если по нему не стреляет, он, конечно, живет. Да. Такие дела.